Всем привет! Вы на канале Путь к Истине и с вами Максим Гончаров. В данном видео речь пойдет об опыте Резерфорда, благодаря которому он пришел к конечному умозаключению о том, как же устроен наш атом. Чтобы понять, почему Резерфорд пришел именно к такому строению атома, давайте рассмотрим суть его эксперимента. Для этого перенесемся в начало 20 века. Эрнест Резерфорд Пытаясь понять, как же устроен наш атом, проводил следующий эксперимент. Резерфорд построил прибор, который выстреливал альфа-частицами. Для справки, альфа-частица – это частица, состоящая из двух протонов и двух нейтронов, или же ядро атома гелия. Этот прибор представлял собой свинцовый ящик с узкой проразью внутри которого был помещен радиоактивный материал. Благодаря этому альфа-частицы, испускаемые радиоактивным веществом, проходили сквозь щель и летели в сторону мишени. Сама мишень представляла собой тончайший лист золотой фольги. В нее-то и ударял поток альфа-частиц. Поскольку альфа-частица очень маленькая, она легко проходила сквозь фольгу и врезалась в стенку. Стенка была покрыта сернистым цинком. От этого проходили световые вспышки, которые наблюдались в микроскоп. Неоднократно повторяя свой эксперимент, Резерфорд заметил, что частицы меняли свой угол после прохождения через фольгу, а некоторые альфа-частицы и вовсе отталкивались в обратном направлении. Таких частиц было очень мало, 1 на 10 тысяч. Более точная конструкция Резерфорда выглядит вот так. Резерфорд сделал следующий вывод. Внутри атома находится ядро, и оно очень маленькое, поскольку основная масса альфа-частиц пролетала сквозь фольгу. Резерфорд соединил результаты своего эксперимента с теорией Джозефа Томпсона о существовании электрона. И в результате получил планетарную модель атома, которая всем нам так хорошо известна. Казалось бы, опыт Резерфорда весьма понятен и логичен, и придраться не к чему. Но это только на первый взгляд. Ведь если копнуть глубже, то мы увидим множество вопросов. Вот эти вопросы мы сейчас и рассмотрим. Когда альфа-частицы достигали золотого листа, некоторые из них отталкивались в обратную сторону. Таких частиц было очень мало – 1 на 10 тысяч. Именно во столько раз ядро атома меньше самого атома – в 10 тысяч раз. Но такое может произойти только в одном случае – если толщина золотого листа составляла бы 1 атом или 1 100 миллионная сантиметра что в принципе невозможно. Вы можете себе представить такую толщину, даже современным технологиям такое сделать не под силу, а резерфорду, тем более, если отталкиваться от реальных значений, то предположим, толщина листа составляла 0,25 см, а это 25 миллионов атомов. Это означает, что альфа-частицы пройти сквозь лист становится в 25 миллионов раз сложнее. А теперь перейдем к расчетам. Отсюда следует, что не процента от всех выпущенных частиц должны были отталкиваться, а почти все. Закрадываются сомнения в том, что Резерфорд и вовсе проводил свой эксперимент, ведь очень много несоответствий его эксперимента с математическими вычислениями. Для того, чтобы можно было наблюдать через микроскоп свечения, созданное при столкновении альфа-частиц со стенкой, необходимо установить микроскоп точно в то место, куда прилетела альфа-частица. Но ведь определить, в какое место прилетит следующая частица, невозможно. Поэтому данным методом обнаружения частиц абсурдно. Да, современные технологии с такой задачей, возможно, и смогли бы справиться, но в то время таких технологий уж точно не было. А обычным микроскопом усмотреть одновременно за всей пластиной просто невозможно. Обратите внимание, что прибор, который выстреливал альфа-частицами, не является техническим устройством, Распад радиоактивного элемента и образование альфа-частиц происходит природным, естественным путем, который невозможно контролировать или как-то регулировать. Поэтому возникает вопрос, как Резерфорд фиксировал отдельные альфа-частицы, если они летели огромными потоками, а тем более еще и умудрялся за всеми частицами усмотреть в микроскоп и высчитать, что каждая тысячная частица отталкивалась в обратную сторону, если за одну секунду через золотой лист проходят миллионы таких частиц. Складывается впечатление, что Резерфорд свой опыт и вовсе не проводил, ведь очень много вопросов к его технической части. Но если допустить, что Резерфорд свой эксперимент проводил, то складывается впечатление, что он сам не знал, что он делает, ведь существование альфа-частиц и электрона были лишь теоретическими предположениями. Поэтому, возможно, этих частиц и вовсе не существует. А сам Резерфорд работал с другими частицами и по своему незнанию выдавал их за альфа-частицы и электроны. И это не просто лично мои предположения. Об этом свидетельствуют слова самого Резерфорда. По его словам, результаты его эксперимента – это самая неправдоподобная вещь, которая случалась в его жизни. Это как раз подтверждает тот факт, что результаты самого эксперимента совсем не отражают реального положения дел, а просто лишь подогнаны под мировоззрение самого Резерфорда.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 Подводя итоги, можно сделать вывод, что вся наука о строении атома и о фундаментальных частицах – это всего лишь теоретические рассуждения и предположения, а в проводимых опытах уже изначально закладывали свои выдуманные частицы. Поэтому и получались такие результаты экспериментов, в которые не верил даже сам Резерфорд. Но на самом деле Суть данного видеоролика даже не в опыте Резерфорда. Я лишь хотел показать, что официальная наука забрасывает нас такими знаниями и открытиями, опыты которых даже непонятно где, кем и как проводились. Например, ученые загадочным образом нашли возраст вселенной, а также такую мелкую частицу, как бозон Хиггса, которая в миллиарды раз меньше самого атома или обнаружение звезды, которая находится на 9 миллиардов световых лет от нас. При этом мы даже знаем ее массу, плотность и степень яркости. Но при всем при этом мы даже собственную Землю до конца изучить не можем. Просто смешно становится от всех этих открытий. Складывается впечатление, что все эти открытия проводились по такой же схеме, как и опыт Резерфорда. Поэтому нельзя верить всему, что говорят нам ученые. Прежде всего, проверяйте и думайте сами. Ну и в завершении я хотел бы попросить вашей помощи. Лайки, репосты, комментарии – все это поможет в продвижении данного видео. А в следующем видео мы поговорим о настоящем строении атома. Поэтому не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик.